Привет, друзья! Приехали мы в деревню Архангельская. Кстати, спасибо всем за комментарии. Прям вообще прошлый выпуск, прям очень много хороших, интересных комментариев, мне понравилось все. Итак, приехали мы в деревню Архангельская. Деревня находится на грани вымирания, осталось здесь около 15, наверное, человек жилых. Чем примечательный? деревня находится в таком вот лиску. Хотя я смотрю, дорогу здесь вроде бы чистят, но, скорее всего, это для дачников или каких-нибудь, хотя какие дачники зимой. А, сейчас посмотрим, тут еще есть церковь, очень интересная старинная церковь, которая около 300, по-моему, лет. Ну и посмотрим, что с этой деревней, в чем она сейчас и что, что сейчас с ней осталось. Тут людских следов не вижу, тут в основном идут, по-моему, собачьи следы. Ого! Стена почти обвалилась. Дверь выломана. А, вот тут, наверное, жилой был дом, часть. что, портсигар, что ли? Похоже на портсигар. Протри. Державчина. Москва написана. по-моему на портсигар похоже. Иколы, иконы. Не разбираюсь особо в иконах, но по-моему вот этот Николай чудотворец. Фотография с непонятными рисунками. Да, ты не видно. Бутылка шампанского стоит. Кто-то, видимо, отмечал Новый год здесь. <смех> На шампанское есть срок годности, не помнишь? А дата разлива, вот одиннадцатый год. женская сумка висит. Разного рода тарелочки. Ну, Что-то примерзло, видимо. Очень много бутылок. Печка, кстати, целая. Удивительно. Не совсем. Не совсем? А. Кстати, внизу река. Иди-то туда, чтобы снег башка не упал. Как раз ты все стряхнешь я пройду. А? Я хотел с тобой это сделать. Я надеюсь, она водонепроницаемая? Ну, конечно, да. Вот Водонепроницаемый ли я, ты не спросил. А, ну да. Воу, полностью вообще рухнувший, считай ты глянь что нашел офигеть балалайка. балалайка вот это раритет офигеть это причем сделано она не покупная какая-то видно что она сделана руками Блин, я все время снимал это. Да, гру грубо так выколочена. Сейчас, этого больше. Класс. Круто. Очень крутая находка. Так, надо идти очень аккуратно. Снег давит на завалы. Прям избушка-избушка вот избушка-избушка Не знаю, как еще сильнее сказать Избушка Блин, ну тут очень опасно Я прям чую, как полупотолок давит Я, наверное, далеко не буду заходить Просто так засниму Попробую отбежать <с -inek> Все, мне мстишь. <с -Ö -ooo -ita> да. <с> <oat booster> Там сзади открыто. Киченев. Кеченев Лапитале дела Молдава. Это мол, молдавский язык? Нет. Нет. Тут жили либо молдава, молдава. Молдаване. Я не уверен, но мне кажется, это был роль детского горшка что-то насыпал. Ох, е моё Почему разломанные игрушки старые такие страшные? Они смотрятся как из фильмов ужасов каких-то. Кажется, это большая вилка. 25 ампер, 380 вольт. Ну да. Какой-то из выключателей или вилка. Тоже на цемент что здесь был. Ну ладно, Я точно не знаю. Песок, по-моему, просто. Песок. Очень много красящих малярных приспособлений. По-любому какие-то молдавы или я даже не знаю. Как думаете, кто здесь жил? Пишите в комментариях. Хотя икону православ... Нет, не православная икона. Или православная. Не похоже на православную икону. Я тебя понял. Еще горизонт лежит. Придется поправлять. А если вот здесь туркменский плакат, то ты думаешь, что здесь туркмены жили? Ну, я не знаю, чувак, но ну, явно не русские жили. И это не православные иконы. Насколько я понимаю, корон но православных иконах не изображали. Очень много еще вязаных вот таких вот ковриков. Что-то из восточного стиля. Но вот тут я уже могу ошибаться. Календарь висит. С днем рождения. Дорогая бабушка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, Алёша. счетчет что-то написано мелким карандашом. Поближе. Дай мне свет. Дом 26. Улица Маяковского. Маяковского, по-моему, дом 26. Крем Завиракс. От болячек на губах. Это не реклама. Календарик. 27 сентября, понедельник. Год, к сожалению, не представляется возможным определить. О, стеклорез. Старые стеклорезы. Господи, пожалуйста, путь здесь будут ложечки. Деревянные. Ленинград Интурист года не видно плаката спорим, что по-любому будет какой-нибудь этот да. как сказать сторонник теории заговоров, что это Открытку с рекламой мы сами написали. Конечно. С, <travelled> <с, <barter> с кстати, рекламой. Это, это отличный способ рекламировать что-нибудь. Кстати, да, <с надо <с взять на вооружение. Вот мы ребят не засняли. Но в принципе там был вот такой вот глубинный снег, когда по полю шли. прикрыл ладно защита теперь защита все это вроде новый дом а новый дом или это реставрированный а вот я тоже сейчас не пойму Сколько вот путешествую, постоянно какие-то необъяснимые предметы нахожу. Вот кто-то там ругает нас, что мы половину ничего не знаем. Да блин, мы узнаем каждый раз, с каждого путешествия все новое. <с> ну, банные принадлежности, это что, баня, что ли, вот эта вот пристройка? Мне кажется, да. чуть ли не изрисованная. Кто же сначала подумал, что рисованная. Mm -hmm. стула какое-то животное или просто, наверное, подушка была перевая разорванный, да, скорее всего. Чуть-чуть пройдешь вперед. Не буду я на тебя сыпать, не сы. Как камеру навернул, так сразу кашу поднялся. Иди. Туда. Вперед. туда? Туда, туда. туда нажм. По проводам. По проводам. Да. Не по проводам ходить. Блин, привет, да, снегоступы, наверное, все-таки стоит взять. <смех> Ничего себе. Да, вот так вот, наверное. Там, по-моему, тропа лыжная. Это не я. Нет, это вот с этого прилетело. Надень капюшон. Как-то нам надо вперед туда пройти. Ты просто деревья, которые это впереди, ты их толкай, чтобы они скинули снег. А то за шиворот насыпется, будет неприятно. Давай я первый пойду я с палкой. Вот это апокалиптично. Так. Там впереди еще дом должен быть. Да. Давайте до него дойдем, сделаем перерыв небольшой. Все, ну, буквально год-два и все. подперли. Фу. Прялка целая, а колесо сломанное, жаль. Пластинки, ништяк, пластиночки, это тоже хорошо. Анна Герман, сразу прям культовая. Жанна Герман, амурские волны, не слышал такое, на сопках моя, ма... солдатский вальс, знакомо, Ирена Эрик... э Рольская, это наверное такие старые пластинки, что просто у меня уже мне кажется знакомые, ансамбль, но тот со Здесь уже нечитаемо, читаемо. Тоже не, не могу просчитать уже. Выросли дети. Да, дети выросли. Оставили пластинки. Раиса Удовикова. Звезды русской эстрады Анастасии Вальцева. Жаль. Говорите брать с собой пластинки. Да если я буду брать, у меня просто весь дом будет в этих пластинках. Куда их девать? Прошли только одну улицу, немного устали, все-таки тяжело идти к Клику. Деревня вся вымершая, дома все, все почти большинство домов брошены, некоторые прям сильно-сильно разрушены. Иногда после таких походов такая тоска навевает от этого всего. Вроде бы едешь сюда как-то энтузиазмом каким то что что то найдешь а когда все это видишь как как это все разрушается немножко грустно становится Возбух, ли, поете? Или зачем? да ладно наверное, не будем вас отвлекать не будем мешать сейчас ну, просто да. прошу а вообще сколько осталось людей в, в, в как бы здесь? Людей... Как человек 15 наверное человек 15 да. человек, может, а так вообще сколько раньше было <связано> Людей ну, было, если считать, годы великой части войны, 90 человек погибло, на воде погибло. С Но этой деревни, да? Да. Человек где-то было около 500, наверное, было. Это вот, как мне отец говорил. Ага. А сейчас по той стороне... Да, шо, заходите, что шо? шоу. Да, да нет, мы не будем разуваться. нигде. Ну, да, ничего, я разовался. Ага. Вот а сейчас остались одни фундаменты. Да, по фундаментам сейчас зимой ты их не пересчитаешь там. — ага. Человек 20, наверное. — Человек 20. — Вот так, населенный населенных пунктов, а тот ряд, ряд был, самый-самый населенный пункт. Сейчас а. там ни одного человека нет. — Ясно. А вообще как тут раньше было? Школа была? — В начале школа была, четырех классов. — Магазины, там, там, там, медпункты? — Магазин был, медпункт был, да. да. — А в каком году примерно все начало вымирать? — В каком году? Да, наверное, знаете, когда сейчас скажу поточнее, так вот, да. да наверное, после 80-х годов, наверное, Может, после 90-х. Ну То так вот, больше ста жителей, да, здесь было? Было больше ста жителей, да. Да наши школы ходили, вот в начальных классах, вот у нас было сколько? 32 человека ходили, вот и ходили угу. за 5 километров. За 5 километров вот, на дворик у -у -у. Калорийской туда ходили школы. Угу. Это получается, э -э она была как центральная, да, деревня? Нет, да. нет, она была центральной когда-то, потом сделали центральную морю сделали. Так было мы? — Да, да. Вот. Ну и было как было когда колхоз распался, такая же деревня стала. там у есть есть, и народ много есть, побольше. А сейчас как с продуктами как? Ну автолавка приезжает в понедельник куда-то приезжает автолавка и в пятницу приезжает автолавка. А село Архангельское называется, наверное, через церковь, да, получается? Ну наверное, так. Вообще то называл Станеева раньше, почему? то Станеева? Я, а кстати, не... на картах старых видел, да, что-то там какое-то другое название было. Вот а так я отец говорил, забыл, в честь кого. Любов Сергей Иванович, тайна его был, композитор был. Может быть так. Царь какой-то был. Царь. Его композитор был, а может царь какой был. Я не знаю, это я точно не знаю, и говорить я не буду. Ну, а потом в какое-то время переименовали, вот, стало в село right, uh -huh. и и Стефаномилов Портрет хозяйки, что ли? Сумеваю, что какая-то рандомная фотка Не знаю, мне кажется, это Женщина, которая жила здесь Только шкафов какие здесь перегородки вообще но они такие более советского такого стиля это по моему ну да. да, это похоже на тетрадь типа, по физике А, нет, подписаны. Работа в НВП 10 класс. Низов. Мивовой, Светланы. Да. НВП, что такое НВП? Да, очень приятно девушке был. Восемьдесят 86 год.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 культурные растения, доказательства до Колумбовых контактов с Америкой. А что себе? Такое окошко сюда. Может это и есть та, Светлана, его. А, это с той стороны фотка, что ли, просвечивает Тут, вот. ну, да. а, это... серьезно? Да. Глянь, да, точно не засняли даже рисунок Свеч. С комментом поздравления Рождества Конечно я опоздал Но Юлия и Кису спасибо Когда уже 100 тысяч Мне интересно это 100 тысяч денег Или 100 тысяч подписчиков Ну и то и то Мы бы не отказались от того и от того Инга Соболь Умеете же вы подобрать музыку Аж до мурашек по коже Спасибо Инга Спасибо. Ну, музыка под моим авторством стала, потому что YouTube очень сильно ругается на авторские права, так что, если что, скоро, может быть, выложу целый список, ну, полностью все в группу будут выкладывать. Таня Субодин. Я смотрел не на заброшенный лагерь, нет, на вашу съемку. Если бы можно было, я бы вам самую высокую награду вручил. Дух захватывает от ваших э, съемок. Э, так сказочный, красивый, таинственное место совершенно заколдованное. Спасибо вам. Спасибо тебе за коммент. Действительно приятно, когда вот оценивают именно тебя с точки зрения, как бы профессионального мастерства. Как это сказать, с точки зрения такого технической подачи? Поговорка маленький да удаленький, имеет именно про этот ролик. Это, кстати, про ролик, который Заброшенной базы туристической. А погодка-то погодка. Прямо как будто для меня подбирается. <с> ну, возможно, возможно. Ой, злость бросает прямо, когда видишь такие разбитые, разграбленные дома с быдло надписями на стенах. Руки, что ли, чешутся? А, Пойди ты свою хату разбомби. Да, у меня такая же ситуация, особенно когда печь вот так дома разрушают, дома от полы переворачивают. Точно так же. Очень сильно печалит это все если этот коммент попадет в рубрику то для тех кто будет бывать в доме и, и читать это веди себя прилично это такая же память которая осталась после тебя это такая же память которая останется после тебя аж мурашки по коже когда фото этого домика старого показали а ведь прошел всего год а дом уже в таком состоянии да, за год вот так вот с ним случилось ну, Коммент взяли, так что от послания будет передано. <с> Людмила Ау Аузина, Людмила Аузина. Я уже совсем потерял реаль... потерялась в реальности, хожу по организациям, а в голове картинка, как, как бы вы... как бы они выглядели ваш... на вашем канале, как заброшки. Так надо в себя возвращаться. Видимо, пересмо... пересмотрела ролики. Ну, на самом деле не вижу ничего плохого. <с> А, ну, интересный такой комментарий. Али Гол. Зимой все это оставленное смотрится еще грустнее. Прям жесткая меланхолия нахлынувает. От иконок в первом доме крипануло. Дима как Кенни похож. Кто знает, тот поймет. Дима, говори больше. На самом деле, да. Хорошо, как Кенни его не убивают в каждой серии. В общем, друзья, тут просто решил, почему оставить тут интересные рисуночки в доме. С такой вот влюбленной парочкой, сидящей у берегу нарисованной, будут наши комментарии висеть. Так что спасибо, друзья, за комментарии. Я думаю, эти шкафы еще здесь очень-очень-очень долго простоят. Смотри, эти шкафы. Да, это, это, это суровые деревянные шкафы. Так что комментарии здесь должны подольше повисеть. Инструкция какая-то. Чу гитарный усилитель, серьезно? Смотри, чуть-чуть. сами. Электрогитару с усилителем Делайте сами Ништяк Я бы сделал Ничего себе Тут и схема показана Как подключать И все показано Вот наверное Простейшие транзисторные Радиоприемники там же было написано по тетрадь, по НВП и были какие-то схемы цепей, электроцепей. Слушай, эта Светлана была очень, наверное, прошарена в этом. Молодец, Светлана.